Всем привет! Вы на канале Ростиксона, не так давно CoinBSV уже залитился на Binance, именно об этом будет идти речь в данном видео. На YouTube канале уже есть обзорный ролик про бисвап, в этом ролике мы разобрали все возможности сайта. Сегодня же вы узнаете немного о CoinBSV и о изменениях в связи с листингом на Binance. Если вы заметите какую-либо неточность, то сразу же напишите в комментариях. А перед этим подпишитесь на телеграм канал Ростиксона, там много всего интересного. Итак, давайте начнем. Biswap – это централизованная биржа – DEX, разработанная на BNB Chain. Biswap предлагает низкие комиссии за транзакции, и дистерилизованное GameFi приложение. Часть доходов в будет использоваться для выкупа и сжигания нативного токена управления BSW. BSV это управляющий токен биржи с общим количеством 700 миллионов. 600 миллионов BSV распределяется следующим образом. Фермы или стартовые пулы составляют 80,7%. Реферальная программа – 4,3%. Фонд экстренного страхования для всех пользователей – 1%. Команда проекта – 9%. Инвестиционный фонд – 5%. Остальные 100 миллионов БСВ разделены 70 на 30 между NFT, GameFi, стратегическим партнерством 70 – 70% и майнингом с комиссией за транзакцию – 30%. Кроме того, БСВАП реализует несколько дефилиционных механизмов. Таких как сжигание 50% комиссий за транзакции, 13% лотерейных билетов, 10% выручки от продаж и 10% новых NFT. CoinMarketCap говорит, что уже более 280 миллионов токенов сейчас крутится в публичном пространстве, а также более 30 миллионов токенов уже сожжены. Листинг на Binance могут пройти не все токен. Во-первых, команда биржи проверяет проект на безопасность, потенциал и много еще других факторов. Но, конечно, основным фактором отбора является популярность. BSW залистился на Binance 22 марта 2022 года. В то же время рыночная капитализация BESWAP значительно увеличилась с 68 миллионов долларов до 260 миллионов долларов по CoinMarketCap. BSV залистился на Binance. Что же это нам дает, как пользователям? Во-первых, те, кто закупал BSV до листинга, смогли залутать довольно много денег. Листинг очень сильно пампнул цену токена 69 центов до 1 доллара 19 центов за токен. До листинга и после листинга цена взлетела чуть ли не в два раза. 2 апреля он уже имел максимальную стоимость 2 доллара с копейками. Он довольно стабильно держался на отметке около полутора долларов за штуку. Сейчас же он находится на отметке 1 доллара 18 центов и периодически растет и падает. Что хорошо, с листингом появилась возможность стейкать BSW под хороший процент на Binance, и наоборот, на бисвап появился фиксированный стейкинг VBNB. Вместе с этим, также увеличилось как количество держателей BSW, так и операция обмена BSV на BNB, и наоборот, что отлично способствует сжиганию токена. Также Binance Labs вкладывали деньги в бисвап, и думаю, что это не прекратится. Мы можем ожидать новых ивентов совместно с Binance, я думаю, что со временем данный токен будет расти. Но, конечно, все это зависит от самих бисвап и их амбиций. БСВ, как и бисвап, активно развиваются. А листинг на Binance дал огромный толчок к новым возможностям. А на этом все. Подписывайтесь на канал и Telegram, чтобы оставаться в курсе деятельности канала. Пишите комментарии, если остались вопросы, и конечно не забывайте поддерживать активность, чтобы помочь мне с продвижением ролика. Всем удачи!